Ну все больше никого ждать не будем еще раз добрый день посетители нашего вебинара меня зовут фанис я руководитель строительного отдела завода Пластблок. на вебинаре вы узнаете что такое полистирол бетон зачем он появился откуда появился и для чего и почему из полистирол бетона строить выгодно начнем с небольшой истории человек Изначально строил из дерева, но с появлением городов это стало проблемой, так как дерево горит. Поэтому человек научился делать кирпич, а затем еще и бетон. Но для строительства частных домов кирпич это дорого, а бетон холодный и тяжелый материал. Поэтому начались поиски новых материалов. Человек понял, если заменить наполнитель бетона, это щебень и песко, песок, на более легкий и теплый материал, то бетон получится уже с другими свойствами. И такие эксперименты у нас в стране до сих пор идут. То есть применяют шлак, это знаменитые шлакоблоки, керамзит, керамзитоблоки, деревянные опилки, щипа это арболит, да. И самое интересное это воздух и пузырьки воздуха в пеноблоке и газоблоке. И это был в общем-то, пик творчества в изготовлении легких бетонов. Но это был также огромный толчок для малоэтажного строительства. Но сохранить тепло в этих материалах, да, то, что я перечислил, без дополнительного утепления в домах не получается. Почему? Я скажу позже. А вот в середине 50-х годов в Германии фирма Басов поступили гениально просто. В качестве наполнителя для цемента взяли самый легкий и самый теплый материал. Это полистирол или шарики пенопласта. Все это перемешали с цементом и благодаря, благодаря полистиролу бетон получился легче и теплее дерева, но при этом он не горит, не боится воды и не гниет. Благодаря же бетону полистирол-бетон получился достаточно крепким, чтобы строить до трех этажей и нагружать их железобетонными перекрытиями. И превзойти эти уникальные свойства пока не удается никаким другим легким бетонным материалом. Мало того, варьируя содержанием цемента, можно менять его назначение. То есть, чем меньше цемента, полистирол-бетон получается легче и теплее. И поэтому его применяют в качестве утеплителя. Утепляют стены, полы, потолок, ну и так далее. И чем больше цемента, он становится крепче и применяют его уже в строительстве стен, причем без дополнительного утепления. Почему? Тоже отвечу чуть позже. И самое интересное, бетон в отличие от других легких бетонов, таких как шлакоблок, блок ну то есть это пеноблоки, газоблок, это класс легких бетонов, так называемых. Я все время повторять не буду, поэтому вот класс легких бетонов, да, но не вот это единственный материал, который работает, то есть полистирол бетон это тот материал, который работает на изгиб в отличие от этих вот легких бетонов. И благодаря этому из полистирол-бетона можно делать не только стеновые блоки, но и перемычки над окнами, над дверями и даже блиты перекрытия. Mm -hmm. То есть можно скомплектовать полностью весь дом. Полы, стены, внутренние перегородки, потолок. И все эти элементы не требуют дополнительных материалов для выполнения, скажем, требований по теплопроводности, по прочности и, и звукоизоляции мало того полистиролбетон, от выше перечисленных скажем материалов легких бетонов это самый долговечный материал почему отвечу тоже чуть позже а сейчас я вам хочу показать два фильма один фильм вот про наш завод а второй про то как испытывают этот материал вот мы посмотрим и продолжим вебинар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 Кроме того, на этот материал не оказывают никакого влияния ни вода, ни огонь, ни достаточно сильные механические воздействия. А, ну вот так красиво я прорекламировал материал и наш завод. И, наверное, среди вас найдутся, которые скажут, что ну каждый кулик хватит, хвалит свое болото и будут правы. Но не сегодня. Я сегодня расскажу о независимом от производителей вот который, в общем-то, может, в отличие от нас, рассказать абсолютно все про полистирол-бетон. И также расскажу, как оказался полистирол-бетон, скажем, из Европы у нас. Так вот, у нас в стране этим материалом заинтересовались еще в 90-е годы. После указов правительства о применении энергосберегающих материалов в строительстве в Москве научно-исследовательский институт в ней железобетон, который разрабатывает ГОСТы Российской Федерации для строительных материалов, обратили внимание на опыт европейских стран, где я говорил ранее, значит, еще в 50-е годы был изобретен полистиролбетон. При институте там был создан экспериментальный завод на котором и производились испытания полистиролбетона и по результатам этих испытаний был разработан в 1999 году первый ГОСТ Российской Федерации по полистиролбетону эти испытания они продолжаются и по сей день поэтому этот ГОСТ он редактировался еще дважды в 2012 году и вот последний вышел в 2016 году вот я его сейчас вам покажу. Вот он, ГОСТ, 2016 год. И на сегодняшний момент он называется межгосударственный стандарт. Да? Вот. Между какими государствами? Между Арменией, Белоруссией, Киргизией и Россией. Разработчик. Вот разработан акционерным обществом, да, исследовательский. Проектно-конструкторский и технический, технологический институт в НИИ «Железобетон», город Москва. Так вот, почему это происходит, то есть вот это редактирование? да? Ну По одной простой причине, что полистирол-бетон имеет не только, скажем, уникальные свойства, но и имеет свойство усовершенствоваться. То есть за эти годы поменяли свойства полистирола. Если, скажем, в прошлом веке полистирол горел таким черным, едким дымом, то на сегодняшний день он не поддерживает огонь. Появляются новые присадки, меняется технология производства. И, скажем, если в первом госте класс одних стойкости в девяносто девятом году у него был класс Г1, это трудно сгораемый материал, то на сегодняшний момент при, скажем, Специзготовление, он уже меняет класс на НГ, то есть не горючий материал. Я вам сейчас покажу. Так, табличка такая интересная. Вот она. Смотрите, то есть класс НГ и при спецтехнологии он имеет класс вот НГ, Г1 и вот Г, НГ, то есть не горючий материал. Получить такой класс у пожарных очень сложно. Но, тем не менее, полистиролбетон с этим справился. Долговечность этого материала, она с 1999 -го года увеличилась в два раза. Долговечность, она определяется классом морозостойкости. Так вот, класс морозостойкости в 1999 году полистирол-бетона достигала до F-150. Что тоже, в принципе, немало. Морозостойкость – это... Количество циклов заморозки, так вот, она достигала до 150, только после этого она начинала разрушаться. На сегодняшний момент, вот видите, да, класс морозостойкости является F300. Больше такой показатель только у простого бетона, то есть там доходит до F500. Для сравнения, скажем, с пеноблоком, строительным кирпичом, деревом, газоблоком, простым, да, там морозостойкость достигает всего F-35. Так вот, ты сравните, значит, F-300 и F-35. То есть, какая разница? Только, ну, скажу, в пользу там, скажем, автоклавного газобетона у него доходит до F-100. Это да. Но все равно, F-300, F-100 и тем более F-35, то есть, ни в какое сравнение не, не, не вылазит, скажем так. Прямая зависимость долговечности связана она со впитываемостью материала, влаги. То есть, у бетона впитываемость составляет всего 2%, а у полистиролбетона бетона всего 3-4%. Я вам сейчас покажу. Вот, видите, расчетные характеристики сборных изделий при условии эксплуатации. То есть, когда мы складываем уже из полистирол стену, то имеется класс эксплуатации. То есть у нас на Урале класс эксплуатации А. Вот он. И он достигает от 3 до 4% всего. А, вот. а скажем, если сравнить их с пеной и газоблоком, там впитываемость влаги доходит от 8 до 22%. А это я... Зачем? Ну, по одной простой причине, что, скажем, есть класс теплопроводности. У всех, скажем, легких бетонов, ну вот пеноблок, газоблок и полистиролбетон, у них вот в сухом состоянии, да, показатель теплопроводности, он примерно одинаков. Но вот при классе эксплуатации там все меняется. И вот в этой таблице это все видно. Скажем, если берем марку D400, у него там 0,095 ватт на метр Цельсия, да. А вот уже при классе эксплуатации А, она уже меняется 0,106 то есть, это о чем говорит? О том, что если бы, скажем, полистирол-бетон наполнился бы гораздо большим количеством влаги, да, то этот показатель теплопроводности, он изменится очень сильно. Так вот, у пена и газоблока этот показатель от 8 до 22. То есть, представляете, во сколько падает теплопроводность именно при классе эксплуатации, то есть, когда этот материал уже находится в стене. Поэтому, вот по одной простой причине, из-за того, что вот такая впитываемость влаги, пенобетон и газобетон нужно обязательно утеплять. Вот и все. По этой причине, скажем, полистиролбетон не нужно утеплять. То есть, вот этого показателя 0,106 при классе даже эксплуатации достаточно в 380 мм, чтобы на Урале эти стены дополнительно не утепляли. А вот пенобетон и газобетон нужно обязательно утеплять. Вот. Ну, все эти показания, скажем, по кирпичу, по газобетону, по арболиту, вы все можете найти в интернете. Эти ГОСТы, они точно так же общедоступны для всех. А вот теперь я хочу вам показать сайт этого первого источника. Ну, вот я его уже как бы набрал, видите, в любом поисковике вы набираете в ней железобетон, и вот в первых строках... Этот институт, он и высвечивается. То есть мы заходим туда и смотрим этот сайт. Убеждаемся, что да, вот он, в железобетон. И есть там раздел такой, статьи и публикации. Видите, да? Вот. Если зайти туда то вот как раз этот первый источник и начинает говорить нам про этот полистиролбетон. Я еще раз напомню, что они занимаются не только полистиролбетоном, то есть они в целом, все, что связано с бетоном, они и занимаются. Так вот, смотрите, первая сразу статья – это «Строительство, новые технологии, новое оборудование и книга о полистирол-бетоне». Да, действительно, они в этом году издали целую книгу. Мы ее уже приобрели, она такая толстая, красивая, удобная приятная такая на ощупь, скажем, и она в 500 страниц. То есть я нисколько не удивляюсь, что, да, полистирол-бетон там расписан в 500 страницах. Ну, действительно, этот материал, он заслуживает того. Понятно, что эта книга для, скорее для проектантов, для строителей, так как там вот очень много всевозможных цифр, которые доказывают о полезности, скажем, этого материала. А так статьи вы можете здесь почитать. То есть тут вот есть читать далее и так далее. Вот, железо и конструкции. Ну, вот это уже не про полистирол. Энергоэффективный материал 21 век. Это еще одна статья. И эти статьи, понятно, что пишут непростые, там, скажем, профессора, которые знают этот материал от и до, которые его изучили, которые его испытали. Вот, ну, вот тут у них юбилей был, опыт производства полистиролобетонных избелий. Понятно, что вот эти э, статьи, они не только для, э, для людей, да, которые строятся, но и для, э, скорее, производителей, то есть они делятся именно опытом по производству. Поэтому все время хочу сказать, хочу сказать о том, что Производители должны, конечно, смотреть на эти ГОСТы, на те технические условия по производству да, и соблюдать эти строго технические условия для того, чтобы все-таки полистирол-бетон был полистиролбетоном, а не чем-то другим. Потому что я частенько вижу на сайтах, особенно вот производителей, они вот ставят некоторые цифры по как бы считают, что это ГОСТовские, но нет. То есть, там очень сильно расходятся с, теми, с тем ГОСТом, который вот предъявляет в ней железобетон. Там, скажем, морозостойкость полистиролбетона почему-то на сегодняшний момент идет всего F50. Почему? Что это? По каким техническим условиям выполнены эти материалы? И вообще, это полистиролбетон или что? Поэтому вот как бы внимательно будьте, когда приобретаете полистиролбетон вот у производителей. Вначале... Посмотрите, правильно ли они делают этот полистирол-бетон. И вот если посмотреть, тут и вот еще одни статьи. Теплоэффективные ограждающие конструкции. Ну что это? Ограждающие конструкции – это в высотных зданиях возводят. То есть, когда идет каркас бетонный, да, а потом уже ограждают их вот, материалами, такими легкими и теплыми. Но на сегодняшний момент, скажем, вот, особенно у нас в городе, но ну, все ограждается, конечно, газоблоком. Тоже хорошо, конечно, но его нужно утеплять. И вы наверняка видели такой желтый утеплитель его. Вот, без утеплителя его не применяют. Почему? По одной простой причине, что они не проходят по теплопроводности, так как при классе эксплуатации они впитывают влагу, и поэтому их нужно утеплять. А если бы, скажем, применили полистиролбетон, вот эти уже ограждающие конструкции утеплять не нужно, что, в общем-то, сказано в этой статье. Вот. Инновационные спец... спецтехнологии, получение полистирол-бетона, но ну, это тоже для производителей. И так далее. Их тут много, множество. Я просто хочу обратить внимание на то, что вот этот институт говорит о том, количество своих публикаций и так далее, что этот материал, вот он требует такого пристального внимания к себе, да, ну и использования, скажем, его в строительстве. И я, в общем-то, и в начале передачи говорил вам о том, что полистирул, строить из полистирол бетона гораздо выгоднее. Ну, чтобы как-то это доказать, я... Скажем так, могу предоставить вам одну такую небольшую табличку. Я всем своим клиентам, в общем-то, всегда говорю, вы не смотрите на стоимость материала. Нужно смотреть на стоимость конечную полученного, скажем, элемента дома, что в итоге получится из этого материала. Потому что зачастую может быть материал дешевым, но в итоге получится дорого. Да? Потому что надо будет покупать какие-то другие материалы. И вот в качестве доказательства я вот такую небольшую табличку сделал. Ну, как бы это не смета, конечно, да, строительство дома. А такая, ну, скажем, элементарная, так, чтобы вам было понятно. Скажем, вот чтобы построить дом 10 на 10 в один этаж, вам понадобится ну где-то примерно 40 кубических метров стенового материала. Берем самый дешевый материал, это пеноблок, стоимость его 2500 рублей за кубический метр. Умножаем его на 2,5, 40 кубов на 2,5, получаем, что пеноблока нам хватит для вот этого дома на 100 тысяч рублей. Хорошо? Хорошо. Берем полистирол бетон, пластблок. Ну, завод «Пластблок» изготавливает строительные материалы, как вы видели по фирму, из полистиролбетона, и мы его называем «Пластблок». Но это полистиролбетон. Стоимость его 3 800. Конечно, там можно сделать скидки, но мы берем по полной программе. 3800 рублей за метр кубический. 40 кубов мы умножаем на 3800 и мы получаем 152 тысячи. Да, разница есть. 100 и 152. Но это еще не все. Дальше, как мы и говорим, что, что пеноблок, что газоблок, нужно утеплять. Вот тут как раз самое интересное начинается. Площадь всех четырех стен примерно 120 метров. Почему? Потому что вот утепление нужно как раз высчитывать по квадратным метрам. Так вот, стоимость одного квадратного метра утепления – это с утеплителем, с работой, со всеми сопутствующими товарами да, для этого материала составляет в среднем где-то примерно 1200 рублей за квадратный метр. Они есть и больше. То есть, если зайти, скажем, в интернет, опять же, по строительным организациям, и вы просто забейте утепление с тем, с пеноблока, с газоблока, и вам эти цены выйдут. И вы увидите, что там есть и гораздо дороже. Но мы берем что-то среднее, 1200 рублей за квадратный метр. Так вот. 100 квадратов мы умножаем. Почему 100? Потому что 20 квадратов я вычел на окна, на двери, это нормально. Вот. 100 мы умножаем на 1200 и получаем 120 тысяч рублей. И вот теперь внимание. Пеноблока нам достаточно на 100 тысяч рублей, а вот утеплители уже на 120 тысяч рублей. То есть гораздо дороже, чем сам пеноблок. И в итоге, если мы 100 прибавляем 120, то мы получаем в итоге 220 рублей, конечная цена этой стены из пеноблока самого дешевого а утепление для полистиролбетона не нужно 0 рублей и в итоге как было 152 тысячи рублей так 152 тысячи рублей и осталось понятно что это как бы вот на пальцах и все так просто но это далеко еще вот не все то есть если скажем мы берем не пластблок, а берем пеноблок, то кроме блоков вам ведь еще понадобятся перемычки над окнами, над дверями, да? которые из пеноблока не делают. Их надо где-то в другом месте купить, привезти. А это тоже время, деньги. А, армический поезд, который тоже придется где-то купить доски, привезти, соорудить, там, скажем, палубку, а потом уже залить бетоном, или каким-то другим материалом, вот этот армический пояс. Что не скажешь про пластблок? То есть в пластблоке вы можете взять абсолютно все, то есть и стеновой материал, и перемычки из полистиролбетона, и лотки для армопояса тоже из полистиролбетона. И мало того, этот армический пояс вы можете залить более таким плотным полистиролбетоном, и у вас тогда полностью вся стена как в перемычках, так и в армическом поясе будет теплая. И вот такую стену уже утеплять не надо. Вот поэтому, ну, и все это вы можете привести, ну, грубо говоря, в одной машине. Ну, 40 кубов в одну не, не войдет, конечно, как пеноблока, так и газоблока. Но, тем не менее, вы можете это распределить, там, скажем, это будет гораздо дешевле, чем нежели ездить в разные стороны, закупать там ремычки, закупать доски, закупать утеплитель, все это возить. Это время и деньги. Вот, поэтому вот это такая элементарная арифметика. То же самое про перекрытие. Ведь этот дом надо перекрыть. И часто задаются вопросом, когда узнают стоимость перекрытия из полистирол-бетона, они вот уже начинают думать, ага, а мы возьмем лучше дерево, и это будет дешевле. Правильно, правильно. То есть, чтобы перекрыть 10 на 10, вам достаточно будет всего дерева, там, ну, полностью все, что касается там, деревянных перекрытий, все, что с деревом связано, где-то примерно на 80 тысяч, вот это я показал да. А вот э, плит перекрытий для этого же дома надо будет уже купить на 230 тысяч. И понятно, что не всегда готовы люди купить там, скажем, за 230. Потому как здесь светит 80 всего. Но это еще не вечер, это не перекрытие. Это перекрытие еще надо сложить. И вот поехали дальше. Ведь для того, чтобы деревянное перекрытие было перекрытием там, да, последнего этажа, чтобы оно было теплым, нужен утеплитель. Для полистирол-бетона утеплитель не нужен. Плиты и покрытия они толщиной так же, как и стены, 380 мм. И поэтому э, утеплителя не надо, 0 рублей. А вот здесь, пожалуйста, внутренняя часть стены, там, которая будет утепляться, это примерно 86 квадратных метров. Внутри. то есть снаружи 10 на 10 а внутри это будет 86 квадратов мы берем опять же среднюю стоимость утеплителя 200 миллиметров которые где-то примерно 500 рублей за квадратный метр так вот 86 умножаетесь на 500 и получаем 43 тысячи рублей не много ни мало ну как бы пока терпим дальше поехали монтаж вот тут самое интересное то же самое те же 86 квадратов они остаются а вот стоимость плит перекрытия из полистирол они тоже исчисляются квадратными метрами. Также можете зайти в интернет и у строителей узнать, сколько же стоит вот правильно сделать плиты перекрытия из дерева. Тоже цены очень разные. От тысячи и до там полутора и далее. Потому как нужно уложить брус или балки, да? далее снизу подшить. Уложить пароизолятор, потом утеплитель, далее сверху подшить. Вот. То есть это не, это не быстро. В лучшем случае, если работать каждый день не очень упорно, это примерно неделю, а то и две, вот, чтобы создать этот, это перекрытие. Поэтому оно достаточно недешевое удовольствие, И вот 86 вы умножаете на 1200, получаете, что монтаж такой плиты перекрытия будет в 102 тысячи рублей. А теперь посмотрите на плиты перекрытия из полистирал-бетона. Чтобы перекрыть 10 на 10, вам достаточно будет 16 плит. Если там, скажем, применить плиты не метр двадцать, а метр пятьдесят, их того будет меньше. Но мы берем что-то среднее. 16 плит, стоимость кладки, скажем, одной плиты – это 1200 рублей. 16 умножаете на 1200 и получаете 19 200 всего 100, тысячи, 19, 200. Ну, понятно, что там будет принимать участие еще манипулятор, который привезет эти плиты на, на скажем, на строительную площадку, и из кузова будет, начнет делать монтаж. За 4 часа он способен это сделать. Час там 1300 рублей, вот, пожалуйста, 5 200 Все. Ну, теперь считаемся. 80 рублей у нас дерево. 43 рубля у нас утеплитель, 102 тысячи у нас монтаж. Итого получается 225 тысяч рублей всего, да, казалось бы, было 80, вот 225. Здесь же 20, 230, 9, плюс 19, 200, плюс 5, 200, получаем в итоге, ну, примерно 254 тысячи рублей. Вот вам и вся разница. Видите, да? И мало того, ведь 254 это перекрытие очень надежное. То есть это каменное перекрытие, однородное перекрытие, которое не требует ни утепления, ничего. Оно вам по долговечности будет сопоставимо со стенами. То есть сколько стены простоят, столько и перекрытия простоят. Оно не сгниет, не сгорит, не скрипит, скажем так даже можно это перекрытие облить бензином, поджечь, и ничего не случится. То есть полистиролбетон не горит. Что не скажешь о дереве? Дерево, к сожалению, горит, гниет. Если, не дай бог, скажем, кровля потекла, то тот утеплитель, который намокнет, его придется менять. То есть есть риски, да? Есть риск того, что это перекрытие может при замыкании, скажем, электропроводки сгореть, не дай бог, сгнить от воды там и так далее, или там неправильно его как-то укомплектовали и сделали. Вот. И между балок могут поселиться мыши, насекомые и так далее. Вот риск там, скажем, в 29 тысяч, он того не стоит. Скажем, такой дом в один этаж там 10 на 10 под ключ будет стоить где-то примерно около 3 миллионов. И 29 тысяч, я думаю, что не составят там какой-то погоды в том, чтобы вот получить такие проблемки в дальнейшем. Ну вот, как бы все, что я мог сегодня сказать. Вот. Я хотел бы ответить, скажем, на ваши вопросы. Если они есть, Ну, вот смотрите, вот есть вопрос о том, что э, не сказал об экологичности да, этого материала полистиролбетона. Я намеренно это сделал, я, в общем-то, ждал этот вопрос. И действительно, когда к нам приходят клиенты или звонят нам, всегда этот вопрос возникает. Я, в общем-то, готов и знаю, как на него ответить. Ну, очень много говорят в интернете, очень много всевозможных там находятся псевдоученых. Поймите правильно, что те ученые, которые, скажем, создавали те же ГОСТы, ну, неужели, вы думаете, они не проработали это дело? Конечно же, они тоже на экологичность тоже все изучили, но я, создавая группу, скажем, да, ВКонтакте, в... В одноклассниках, в комментариях все время тоже слышу этот вопрос. И мало того, тоже находятся очень такие борцы, скажем, за справедливость о том, что да как вы можете, да как же так это такое. И когда вот разговор доходит до того момента, когда я им говорю, так господа, у меня-то есть сертификаты гигиенические, да, где черным по белым все это дело разъяснено и сказано о том, что полистиролбетон не вреден для здоровья человека абсолютно. На что мне говорят, что нет, так я говорю, так дайте эти цифры, дайте доказательства, дайте хотя бы один документ, где что-то прописано. Весь мир пользуется полистиролом, весь мир пользуется полистиролом, вокруг нас везде идет полистирол. Из полистирола делают, там, скажем, я не знаю, подложки для продуктов, делают стаканчики тарелочки и так далее, и из этих полистирол, полистирольные посуды, скажем так, едят суп горячий, пьют чай горячий, кофе и так далее, и никто не задумывается о том, есть ли там что-то вредное, да нет там ничего, сам по себе полистирол, вот сырье, из которого изготавливается пенопласт, да, и так далее, да, оно имеет стирол, вот тот, а то страшное название, да, стирол, да, там есть но при вспенивании, при вспенивании, то есть она вспенивается, как вот воздушная кукуруза, да, то есть шарик твердый, там, потом, когда в пара, через парогенератор его пропускают, он вспенивается, получается такой шарик полистирола, он воздушный, он легкий, и вот в нем уже этого стирола абсолютно нет. Я могу с точностью сказать цифру, скажем, стирола, там остается всего 0,2 миллиграмма даже не грамма, миллиграмма на кубический метр воздуха, абсолютно безвреден для здоровья человека. Вот абсолютно. Многие также утверждают, что мол, при сгорании, вот там выделяется, особенно вспоминая хромую лошадь и так далее, в хромой лошадь там не был полистирол. Там был полистирол на основе полиуретана или что-то еще такое. Это был звукоизоляционный полистирол, там что-то плотное такое, которое, может быть, действительно источало какой-то запах и так далее. Может быть от этого, может быть от что-то другого там. Я не знаю, но в чистом виде полистирола там не было, особенно того, который применяется в полистирол-бетоне. Так вот я вам скажу, что при сгорании, в принципе, любой материал, он источает угарный газ. И поверьте, если вы даже вдруг окажетесь при пожаре в самом экологическом доме из дерева, тоже мало вероятность выжить. Так как Дерево тоже источает угарный газ. Также и полистирол, да, источают. И те же профессора из этого института, они утверждают, что да, угарный газ есть. Но ровно столько, сколько у обыкновенной елки, Ни больше, ни меньше. Вот как бы так, то есть есть звон, да, но не знают, как это доказать, не знают, как это. А у нас эти доказательства есть. Вот как бы так. И еще раз хочу сказать, что полистирол-бетон это не тот материал, который создан, скажем, в подворотне, да, по системе Кулибин или еще как-нибудь, а он создан в стенах научно-исследовательского института. И не только в нашей стране, да, но и за рубежом. Конкретно в Германии, ну и теперь у нас. Вот И весь мир, в общем-то, этим пользуется. И понятно, что полистирол-бетон это тот материал, которые не требуют каких-то других вложений, других материалов для того, чтобы выполнить все требования по теплопроводности, по прочности и по звукоизоляции. Вот и все, что я хотел сказать. Если есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну, на этом я закончу свое выступление. Жду отзывов. Жду комментариев, жду вопросов, с удовольствием на все еще раз отвечу.